Ну, был сигнал. Не стал аж до... звать брата, думал ерунда. Оказалось, нет. Но я уже видел там желтенький советик. Вот он. Вот, это у нас три копейки. 1049 год. Такой вот хорошенький советик. СССР вот из такой вот очаровательной ямки все продолжаем искать дальше